Борис Захадер. Птичья школа на старой липе во дворе. Большое оживление. Повесил кто-то на заре. Такое объявление. Открыта школа для птенцов. Занятие с пяти часов. Здесь можно даже летом учиться всем предметам. И ровно в 5 часов утра слетелась птичьи детвора. Воробушки, голчата, чижи, стрижи, щеглята, сороки, воронята, синицы и скворцы. Щебечут и смеются, пищат, галдят, клюются, толкаются, дерутся. Что сделаешь, птенцы? Но вот влетел учитель в класс и суматоха улеглась. Сидит смирнее голубей, на ветках молодежь. Учитель, старый воробей, его не проведешь. Он справедлив, но очень строг. Итак, друзья, начнем урок. У нас по расписанию. Сейчас, чистописание, воробушки и галочки, сидят, выводят палочки. Второй урок, родной язык, запомним, пишется Чирик, а произносится Чирик, или Чилик, кто как привык. Теперь займемся чтением, любимых детских книжек. Читаем с выражением, поэму Чижик-Пыжик, к доске пойдет, допустим, Джиж. ну что же ты, дружок, молчишь? Чижик-Пыжик, где ты был? А как дальше, я забыл. Но тут звонок раздался. Попрыгайте пока. А кто проголодался? Заморить червячка. Теперь естествознание. Запишем два задания. Где собирают крошки? И как спастись от кошки? Отлично. В заключение. Сегодня будет пение. Все, даже желторотые. Поют с большой охотой. Вот самый лучший ученик. Отдельно на картинке. Он спел три раза чик-чирик, почти что без запинки. А вот на этой ветке, проставленной отметке, у всех пятерки, молодцы, летите по домам, птенцы».